привет вы на канале инге мы сегодня играем майнкрафт я сегодня зайду в такой мир где я сам его создал рядом с деревней я как раз и буду за обычного стила никакого скина не хочу играть крутого сейчас ждем смотрим на улице тень муна значит надо поспать я включу намерный чтоб Ты что тут делаешь а поснись а, повыживать, короче. Я так вам скажу. Кстати, даже последняя кровать у меня была. Ах ты ж, блин, опять вниз пошли. Давайте сейчас сделаем колобангу. Вытя. Ой, ой. А это что за бок у меня стоит тут? Посередине прямо. пошел Это мой дом. Ой, где он? Ай, вот. Так лучше теперь стало. Ну-ка, поднимайся. Я на мирном, сейчас проверю, я на мирном или не на мирном. Надо проверить, сейчас я проверю. Настройки мирные, да. Мирные. Поставил. И теперь мы будем просто выживать. Я вот деревню, это я был на самом деле я не тут, а я вон где-то там. Да, вон там я был. Я там дело а потом Но я до нее быстрее пошел так а вы что, тут че здравствуйте поклоняйтесь вам а ну все погнали хватит поклоняться не думаете что я головой поехал вот тут я сначала хотел зателиться потом увидел эту башню и тут затерился. Под поджопник так сейчас давайте мы короче просто задача тут выживать у меня такая вот сейчас мы сплаваем под воду на минутку Ок. водоросли почти всякое пустынь можно найти на таких же островках можно найти э, очень легко водоросли на таких вот. Я... Ну не на вот таких вот, где тут обычные. А вот на вот таких пустынах. Тут, если там будет море, то значит там есть будут водоросли. Да, я в обычных водах почти могут они быть. Мы же рыбку своим Руками. Я же добытчик. Надо оставить вещи эти все. Так, ой, я знаю, куда можно отдать. Где эта фигня, блин, где огород? Пожалуйста, подскажите, где огород. А, там, понятно, спасибо. Пошлите туда. А, правда, хорошие тут люди. Вот он огород, и вон огород. Значит, давай-ка вот сюда вот затолкаем вот эту фигню не забирайте хоть сколько люди. ах ты ж блин взял короче простите это мы, это будет мое секретное место это причем хорошее секретное место черепашки даем это мы тут черепашка живет так вс. А это откупки убираем. Вот сюда, вот. Эй, блин! Умирай, черепашка! Побыстрее. Тебе помог, не бойся, не умирай. Ты моя единственная черепашка. Не ожидал такой поворот, конечно. Ну и ладно. Пошло она вс ⁇ Блин, твою удивищь. Ч я на твою-то тут? Что я сделаю неправильно в этой жизни. Вот так вот. Вс, передаем уже мужу. Блин, она уперлась ее, чтение туда ведет. Надо черепашки помочь. Я тут ноги застряли просто. Ты можешь отодвинуться. Живи. не хочу, чтобы ты умерла у нас. Ты у нас единственная черепаха. Блин. На упервах я туда четение ведет. Ты хоть кушаешь это? Я думаю, покушаешь, когда они Я так... не убивать собрался, не бойся. Охранять, это не хочешь. ай блин, вот он выход. И вон там, вот еще, блин. Есть. Тут котяры есть, но у меня нету рыбы. Давай их приучим одного котяру к нам. Надо да, рыбьи только. Давай, следопы готов. Вот на На. -а -а. Стой. О, кстати, тут угли я забыл точно вам сказать тоже. Да. Твою ж дивизию, я задыхаюсь из-за тебя теперь. бил рыбеху эй а где она а вот она у меня в руках. Эй, треску давай убьем еще а не это вот Рыб. рыбка картофель фу блин не спелый можно вам сюда отдам простите но не надо отдать он мне не нужен эй, соберись эй. Выбирать хоть сколько мне он не нужен. Этот неспелый картофель. Что ты там делаешь? Что там? Идет о выживании в Майнкрафте. Стой! Вот много котят, я только не пойму, из-за чего их тут много так. Угу! Паркур сейчас делает. Тут не допрыгнул. Да. Тут вот одна, по-моему, кушечка. А я видел где-то еще одну кошечку. Так, тебя хватит две рыбы. Да стой, стой, стой, стой. Видишь рыба? Рыбу на, рыбу, рыбу, рыбу, рыбу. Стой! Мне меня я так просто не отцеплюсь. Есть, покормил первый раз. Стой, ты ж блина! Да ей пофиг! Ты что, ты же боишься воды? Буртик. Я вот так назову. Музыку. Так, подводу. Так, может тут.. Ой, железо! Посмотри-ка. Надо быть каменную кирку. Ой, сначала деревянную, потом каменную. Потому что просто так поменять яжести. Ладно, понятно, что надо много рыбы. Растут. Есть. А где рыба? А же кости забрал. Теперь у меня есть кости еще. Резку может надо. Давай с костяшки. Ууа! Где она? Ууа! стой. Убью. Есть. А! Стой, стой, стой, стой. На тебя взять. Есть. Так. Идем, идем, едем сюда. Не знаю, зачем мы с вами пошли. Теперь вот так поделим. Сейчас смотрите, я не дурак. Ой, чуть не грохнулся. Еще один. Вот этот костейка, я его помню. Вот он. Наконец-таки, ну-ка, иди наш отряд. Кролики, кстати, откуда-то. Вот, фиг, понятия они откуда тут идут тоже. Ой, еще один котик. Котэ, иди туда, к нам, у нас лучше живется. Вы твою дивизию, я хочу вас приучить, а вы убегаете. есть, покорми, первый раз покорми. Есть, я приучил эту кошку. Пошли ко мне домой. Тебе у меня чер черненькая, чернышка тоже называет, Вы будет как мой кот. Идешь? Я вторую надо, котэ. Второго приучить, все равно не хочет ты Идешь ты там? Молодец, хватит прыгать. Идешь кое -как. Погнали за мной. Молодец. Сиди теперь дома. Понятно? Ты никуда не убегай, я вторую пошел приучать. Этих бешеных кошек, блин. Походу треска больше нравится, или нет? Блин, забыл, с костей то бить лучше. Большой урон наносится. Уа есть. Не боился люди. Ну костай. Опа, зажал, зажал рыбу. Ух ты, целых три их набрал. Хотя вы не ловить у а вас ударит О, опас. Подмножный делок это. И у меня уже есть... Третий опас. Выйду. Выйду. Так, давай сейчас попробуем еще одного кота найти и его. С трех теперь. Походу трески очень нравятся. Ах ты по огороду маленький солнышко бегаешь. Я тебе приучить хочу. Что это где? На. На. На. Есть приучил. Второй кофте теперь есть. Погнали за мной одать. Вам нужно спать. Идешь? Ходишь. Я не телепортируется, а сиди. А я спать. Так. Где-то еще один котик. Мы тут сейчас будем коте, котя приучать. Может еще и черепаху приучим. Иди рожай с тем. Тут недолго, по-моему. Да, недолго. Если только проверить. Недолго. Кажется, что недолго. А так-то... Ой, блин, долго ее сейчас тащить надо будет. Ты хоть бы помогала бы. Как-нибудь ногами то. Эту... Ты уезжаешь наоборот, и скользкая вся. В воде уже была. Я хочу ее бить, потому что я так ее убью. Фух. Я устал уже тебя тащить. Давай сама сама ты уже. Блин, сама-то хищ! Мне уже тяжело, ты жирная. Скоро дотащу, не бойся. И ты расслабишься в воде. Вот Хочет уже уезжать-то от меня. Я надо как-то вот так вот толкать. Почти, да, давай. Почти. Почти. Почти. Почти. Сейчас как-нибудь еще выпуешь, получишь. О, е! Вадь, блин. Точно, о, <счёт> <счёт> <счёт> Преступник! А, тоже с ним. начала. Вон они ручками взялись! е -э -э -э -э -э -э! видите? <см2> они кого-то вместе не могут отцепиться никак. Я вот это место освобожу такое вот. Чтоб они вот тут вот побыли. Вот так вот. Сейчас, чтобы они вот сюда залазили. Отдыхали. Э -э Чего смотрите? Я на вас не смотрела, не бойтесь, не бойтесь. Блин, вы видели это только что? У меня дерево, есть дома, так что мне надо сейчас верстак. Если не хватит на верстак, придется мне идти еще за деревом, самому путь. Так, вы тут сидите? Понятно, никуда не убегать. Блин, я заекаюсь, время. Вот. Берем вот тут, тут вот, сюда вот ложим и погнали. Стоп-топ-топ-топ-топ. Верстак-то сделать, я совсем забыл. Так, вот, это. Нет, это не в эти сундуки, значит. Вот он. Так, так, так, так, так. Нет, тоже нету. Офигеть. Значит, пошли дерево брать. Я помню точно, что я сюда дерево вложил. Там вот мы были, я вижу. Но я не вижу, но.. Помню, что мы там вот такое вот поставить, мне бы как вот этот, где мой крестик. Блин! Вот. вот тебя дерево упасен. Как раз мы сейчас явочка найдем. Самое главное, чтобы никакого гоблина сзади был не подкрался. А я же на Сейчас, давай. сейчас или деревце или яблочко мне выпадет давай я должен всем доказать ой здравствуйте ми мисс поклоняемся вам валим быстрее что это за маленький за маленькое чудище ух ты какое прикольное дерево. Сейчас покажу специально. О! Таких еще не видел. Так, верстак нам нужен. Верстак. Верстак, верстак, а. Делаем вот так вот. Теперь что где? А, вот верстак, верстак. Делаем вот так. А вот как делается, мы сейчас посмотрим, как делается. Водка вот. Вс, я тебя водку делаю наконец-то. Теперь забираем верстак. И, на всякий случай, дерево тоже наберем. Вот откорябываем, как будто. А ведь землю чуть не корябу. Так что, ничего, сейчас доломаем и все. Сейчас доломали пока. Мне кажется, нормально. А пыли теперь я вам вижу, там домики светятся. Хорошо бы как-нибудь ее устроить бы. Так, берем нашу точилу. Погнали. И тут какой-то, как будто человечек. Обратно. Я боюсь тут ночью ходить-то. Что мне теперь делать, я не пойму. А? Потерялся теперь. только вольных вещей там оставить надо я не переночевать потом уже тут утром увижу тоже. Да, я его вот тут проночеваю переночеваю ай блин сегодня сложный будет день ломаем водку в кажется лучше. О, Я уже весь промок, мне надо что-нибудь сделать. Давай что-нибудь сделаем, какое-нибудь укрытие от дождя. путь Будь. ай блин. Так, так так, так, так, так, так, так, ну пока можно так хоть просидеть, все сидим, ставим сюда лодку, садимся, я сказал садимся А, блин, больно. Вот такой вот гаражик сейчас запилим тут, а вы все нормально. Снем, наконец-таки, вид дождя. так да. блин а как мне поместиться реально давай может надо делать так блин показываю страуса уже утро стало я давай я выламывать это какое-то укрытие на немножко делали я думаю я сейчас попробую найти этот дом наш Погнали туда, значит, попробуем. Мы же там что-нибудь увидим. Попробуем, попробуем сейчас. Поэтому океан проплыться, увидеть наш дом. Ну ладно, все равно я вернулся домой. Так где? Эй, блин, чуть на кактус. жопа я не приземлился своей. Котельки! Обнимашки! те те теперь опять. Ну-ка, куда пошел? Стой! Стой! Стой! Блин. чуть не ускакали, Проливали, лети, лети, и троливали. Терпорт нить ко мне. А, блин. Ему пофиг. он или нет. Это мое главное. Это я вас на кроватку свою скину. Попрыгайте с батута. Я тебе сказал, попрыгайте с батута. Выйди немножко, хватит. Что ты на меня смотришь, как губанул, а? Ты пугай меня, Кутея! ты я. сейчас тебя ударю. А, О, ты что тут стоишь, да? Ну-ка, пошел отсюда. Эй, ты где там? Бываем. Да Наверху мне тебя жалко будет. идешь там? Ты идешь или нет, я тебе сказал. Быра, иди. На мою кроватку приземлился. Прости. все В окно. Как ты сидишь, это прыгаешь? Теперь прыгай на кроватку. Ты сказал. Быра, прыгай на кроватку. Я это прыгаю на кроватку, только не так, как я хотел. Че, я котов-то, блин. Ну, хоть один приземлился на кроватку уже. Хорошо. Вот это, вот это, вот это вот все убираем. Ну ладно, а на этом мы закончим видос. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, нажимайте на лайки, не забывайте подписываться на мой канал. И это уже сто раз почти говорю, ну ладно, пофиг. Подписывайтесь на мой канал и всем пока! Уху!